Давайте давать ничего. <с Harus> Молодец. Ой, себя. Вот подходит Новый год. Что же нам принесет? Каждый знает верить в чудо, что мечты сбываться будут. Да, конечно, так и есть. В Новый год чудес не счесть. Главное мечтать, как в детстве, Без границы с в сердце. Идет Новый год, идет Новый год. Тем, кто верит чудах, подарки не несет. Идет Новый год, эх, идет Новый год. Те, кто верит в сказку, тем жизнь подмигнёт. Идёт Новый год, идет Новый год. Блин, ты забыла, ведь подарки несёт. Идёт Новый год, эх, идёт Новый год. Те, кто верит в сказку, подарки несёт. Метелица меня унесла, ой, сейчас вернусь. В льдах не застрянь! Здесь. Раз, два! Ууу! Это очень детский сад, тут такой же, что... да, ну... Ну-ка, руки вверх! Попробуем! Еее! Еще чуть-чуть музыки! Это Корея! Не догадываешься? И рыбачок от Снежной Королевы. Е-е, в каждом полете живет малыш, Кто всегда поделка находил сюрприз. Вспомни, скорее свое счастье и снег И запрограммируй себя на успех. Вот это кашачий, кроликов не счесть, Ты за ними норы поскорее лезь. Как алиса, ты опунись мечты, И тогда, поверь, изменишь меня. А еще хочу сказать... А точнее, ваша Никогда не вид злодея Ты в добро обязан верить Трудно иногда идти Но всегда поверишь ты Если ты откроешь сердце Новогодним песням этим Идет новый год, идет новый год. Лишь году разочаровом детство вернет. Идет новый год, эх, идет новый год. Двери все открыты, смелее вперед. Идет новый год, идет новый год. Лишь году разочаровом детство вернет. Идет новый год, эх, идет новый год. Двери все открыты, смелее Новый год идет, новый год. Сделай шаг, не бойся, удача там ждет. Идет новый год, да, идет новый год. Тех, кто верит в чудо, подарочек ждет. Идет новый, идет новый год, идет новый год. Сделай шаг, не бойся, удача там ждет. Идет новый год, идет новый год. Тех, кто верит в чудо, подарочек ждет. И я верю в то, что все будет хорошо. Ну-ка, руки вверх! Идет, идет. Идет и несет здоровье, идет идет, идет и несет удачу, идет идет, идет и несет волшебство 28 мешков. Самый лучший Новый год. Ух! киднари, ебарик, ебарик, ебарик, ебарик, ебарик, ебарик, ебарик, ебарик, Да, я ж говорю, пять минут. Будешь нашим королем. С наступающим Новым Годом, семья!